Всем привет, друзья! С вами Александр Пупкевич. Давайте поговорим о планах. Хочу поделиться с вами своими личными планами на этот год, включая не только бизнес-планы, но и планы спортивные. Ну и, пожалуй, давайте со спортивных планов и начнем. Вы знаете уже, что я занимаюсь триатлоном. Этот спорт меня максимально увлек. И в этом году я хочу сделать две-три половинки, ну, две точно совершенно, у нас будет проходить в Санкт-Петербурге впервые в России полу-Айронмен, и это будет в Санкт-Петербурге, прям ехать никуда не нужно, здорово, будем здесь тренироваться, и 19 июля будет старт, который начнется в Грибном Канаре, и дальше будет велоэтап, и дальше будет беговой этап, поэтому э, все те, кто хотят поддержать или даже поучаствовать, ну, поучаствовать уже не получится, все раскуплено обязательно ждем ждем вас и будет много клиентов в компании 7 групп и все наши эксперты соберутся меня меня поддерживать вот второй второй момент мы хотим сделать корпоративную эстафету на Iron Stars, Сочи. Это, по-моему, если не ошибаюсь, будет 30 мая. Что такое корпоративная эстафета? Это когда один человек делает плавательный этап, один из экспертов CM Group, следующий будет делать этап вело и э, заключительный этап беговой. Вот. И на этом, э, на Iron Stars я хочу взять слот, чтобы самому полностью взять, пробежать эту дистанцию. А ребята, ваши любимые эксперты CM Group, сделают корпоративную эстафету. Это вот в таких вот наших планах. И возвращаясь назад, видите, я начал с июля, теперь май. Апрель, что поближе. В апреле я хочу отправиться в Марбелью. На этой неделе тоже возьму слот в Марбелью. Это тоже был, будет по, полу-айронмен в Испании. Очень классное, знаковое место. И многие триатлонисты его очень сильно любят. Ну, и я уже не считаю, что будет, будет пару полумарафонов, которые я побегу. Не знаю насчет марафонов, не очень сильно хочу убежать прям марафон. Ну, это вот что касается, что касается таких спортивных планов, как вы видите, их уже достаточно и достаточно много. В, такие вызовы себе на ближайшие полгода. И хочу, конечно же, интегрировать своих э, любимых сотрудников и ваших э, любимых экспертов в эту всю историю. Вторая новость, которая относится непосредственно уже к компании Sim Group, и что вам, возможно, будет гораздо более интересно, мы создаем. Комьюнити, которое будет называться SIEM Group Club, то есть клуб СИИМ Групп, в котором может участвовать абсолютно любой человек, который уже пользуется услугами CIM Group. Этому будет посвящено отдельное видео, где я в подробностях расскажу условия членства и так далее. Но вот самое главное что первое мероприятие уже состоится. 15 февраля в 14.00 и все те, кто пользуется нашими услугами, банковскими сигналами, автоматизированными торговыми студиями лап, мы вас ждем на этом мероприятии и, конечно же, еще раз э, оповестим и будет э, запись, у нас количество мест ограничено, будет всего лишь э, в районе 15-17 человек, но это будет первое пилотное мероприятие и мы хотим, чтобы оно вам запомнилось и так оно, друзья, и будет. Чего хочется сделать, и мы обязательно это сделаем сейчас над этим, я в частности работаю, создать щедрую реферальную систему, которая будет завязана не только на баллах, которые вы можете получать и пользоваться нашими услугами, а в том числе на физических деньгах от ваших рекомендаций вашим друзьям. Мне всегда очень приятно, я об этом говорю, что ну, процентов 30 оборота для компании CM Group, это не секрет я уже об этом говорил не раз, делают рекомендации наших клиентов. Это просто прекрасно. Значит, бизнес э, развивается в нужном русле, значит, клиенты довольны. И я не могу это не отметить. Я просто счастлив, э, что так есть, что так складываются обстоятельства. Значит, мы двигаемся правильным курсом, значит, все время наши потребности улучшать наши продукты реализуются и находят отклик в сердцах наших клиентов. Это прям очень здорово. Вот такие новости, друзья. Вот такие новости. И хотелось бы сказать, что получайте кайф от жизни, но кайфуйте, занимаясь спортом, занимаясь, ставя большие бизнес-цели и э, зарабатывайте больше денег вместе с нами, а мы всячески поможем вам это сделать.